Итак, у нас сегодня тема «Как жить, начать жить на проценты прямо сейчас». Тема достаточно широкая. Первое – способы создания капитала. То есть, на самом деле, создать капитал можно, ну, создавать капитал можно всего лишь двумя способами. То есть, это или активный доход, или пассивный доход. Поэтому первое, о чем пойдет речь – это активный доход. То есть, то, что мы все имеем, то, на что мы все опираем, то, что мы получаем, это, по сути, наши доходы, минус наши расходы, равно некий остаток. Задача номер один – это создание капитала. То есть, я всегда говорю, что капитал, которым вы обладаете, это, по сути, семена, инвестиционные инструменты, которые я даю, которые, знания, про которые я даю, как с ними обращаться. Это земля. Куда, куда вы непосредственно сажаете. То есть, если у вас нет семечка, чтобы посадить в землю, я вам дам землю, я вам предоставлю инструментарий, я вам предоставлю способы управления рисками, как диверсифицировать, как работают инструменты, какую доходность они обеспечивают, как защититься от рисков. Но если вам нечего сажать, да то есть, если нет у вас дельта, если у вас нет инвестиционного капитала, то в этом случае вам приумножать нечего, то есть какую бы норму доходности вы не получали, если у вас 0 инвестиций, то в этом случае вы и не получаете. Создание капитала у нас возможно исключительно за счет активного дохода, да, то есть какой-то активной деятельности. Когда мы говорим про стратегию увеличения активного дохода, то есть что нужно использовать для увеличения активного дохода? даже не активного дохода, наверное, а для создания инвестиционного капитала, инвестиционного капитала создания вот той самой дельты формулы богатства. Первое – это оптимизация, сокращ... оптимизация, то есть мы оптимизируем наши текущие расходы. Второе – идет ускорение. Третье – это рост. Зарабатывайте больше. Я там опять-таки поделюсь, какие фишки можно использовать для зарабатывания больше, какие лично я рекомендую прочитать книги, прочтя и внедрив. Мысли из которых я лично очень серьезно увеличил свой активный доход. Когда мы говорим о стратегии создания капитала, то первое – это оптимизация и сокращение выплаты налогов. Что здесь нужно подразумевать? Рефинансирование кредита является очень классной стратегией. Лично мой пример, что те кредиты, которые у меня были, соответственно, я перед ну, понимаю, что я ухожу, и мне активный доход очень серьезно упадет, перед этим я всегда делал э -э -э -э, рефинансирование кредита. Каким образом это происходило? То есть, кредитные карточки, я сначала выбирал кредиты, смотрел, какая процентная ставка за обслуживание этих кредитов, сколько я плачу соответственно в ежемесячном платеже тела кредита, и сколько у меня выходят проценты. То есть, если вы это делаете, это очень большой хороший классный снимок экрана, ну, почему все время снимок экрана говорю, то есть, снимок вашего текущего состояния, и вы рефинансируете, то есть, вы берете, режете полностью свои кредитные карточки объединяйте все кредиты потребительские и по кредитным карточкам в один большой длительный семилетний кредит сейчас банки еще пока дают то есть новые нормативы кредитования не вступили в силу и поэтому в настоящий момент ставки находятся на приемлемом уровне там в районе но мне предлагают допустим постоянно банки звонят ставку в районе 12-13 процентов по потребительскому кредиту вы можете оптимизировать существенно своим доходы и расходы, вы можете значительную долю средств направить от своего ежемесячного активного дохода на инвестиции за счет того, что вы проведете рефинансирование. То есть возьмете кредит на более длительный промежуток времени, возьмете большую сумму, закроете все текущие кредиты, которые есть и будете выплачивать только непосредственно один этот кредит. В этом случае вы значительно можете снизить налог, не налоговую, а свою кредитную нагрузку. Оптимизация налогов. Налогов физического лица, налогов юридического лица, если вы являетесь предпринимателем. Когда я говорю про оптимизацию налогов, ребят, целая история, да, когда я готовился, я хотел на одном каком-то ресурсе найти историю, связанную с тем, как можно оптимизировать налоги в одном месте. Не нашел, да? То есть, разрозненная информация, нет такого информационного ресурса, но тем не менее, то, что можно оптимизировать по налогам – это получение налоговых вычет, вычетов, имущественных вычетов, налоговых вычетов, если у вас есть дети а, несовершеннолетние, если у вас а, недвижимость куплена, если у вас а, открыт индивидуальный инвестиционный счет, если вы а, за образование детей, соответственно, когда платите, можно воспользоваться налоговым вычетом, а, когда вы платите за родителей а, в санитарное курортное лечение, то есть, именно использование налоговых льгот, это, соответственно, позволяет оптимизировать, то есть, получить в месяц дельты больше. То есть, за счет этого увеличить дельту можно, по моим оценкам, по моим прогнозам, где-то на 20-30% в месяц, то есть, просто путем оптимизации текущих трат с использованием рефинансирование кредитов и с использованием налоговых льгот. Вторая э, стратегия является ускорение, сокращение расходов. Рост, то есть зарабатывайте больше, то есть рост заработной платы дороже продавать свое время. Пассивного дохода, ну, в идеальном понимании, конечно же, не существует. И моя практика с 2005 года говорит, что ну не бывает такого, за всем нужно контролировать, все нужно управлять, и, как минимум, если даже ты положил деньги на банковский депозит, депозиты заканчиваются, нужно дальше принимать решение. Поэтому первое, забудьте о том, что вот вы прям получите такой классический инструмент получения пассивного дохода. Когда мы говорим про пассивный доход и начало его формирования, должны быть определенные финансовые цели, то есть пассивный доход, он возможен с капитала, он возможен с инвестиционного капитала. А основой пассивного дохода является четкая постановка финансовых целей финансовые цели соответственно можно выстраивать по бота шефера роберт киосаки говорят о трех уровнях финансовых целей этот самый Тони Робинс, соответственно, говорит о пяти уровнях финансовых целей. первая финансовая безопасность, финансовая независимость, финансовая свобода. То, о чем говорит Киосаки, и то, о чем говорит Бода Шефер. Соответственно, финансовая безопасность, финансовая защита, ежемесячные траты умножены на 6, финансовый достаток, и, о, финансовая независимость, ежемесячные траты умножены на 150. Соответственно, они считаются от ваших текущих ежемесячных трат с поправкой на инфляцию. И, соответственно, финансовая свобода, да, сколько вы хотите денег для счастья, вернее, ежемесячно получать, и вы считаете это будет хорошо и, и грамотно, умножить это на 150. Первое, когда мы идем к формированию пассивного дохода, мы должны понимать, сколько нам нужно пассивного дохода в месяц получать. Нам в любом случае нужен капитал, и мы должны ответить на этот вопрос, когда мы говорим о пассивном доходе. Мы сейчас получим инструменты, которые имеют определенный доход в пассивном режиме, но в этом случае мы должны понимать, какой капитал позволит нам обеспечить необходимый нам пассивный доход. Инструментом пассивного дохода относятся депозиты, облигации акций. акции. Именно пассивного дохода в том понимать, ну, очень близко к тому, что у людей есть в голове. Депозиты, да, вы вложили депозит, вы знаете сумму, которую, вложили, вы знаете, на какой срок вложили, что сумма сострахована, да, агентства по страхованию вкладов, и вы знаете процент, который непосредственно получите. Облигации – то же самое. В зависимости, опять-таки, от эмитента облигации, вы знаете номинальную стоимость облигации, вы знаете, какой купон по этой облигации когда этот купон выплачивается, когда облигация будет погашена, то есть, когда вам нужно будет вернуться для того, чтобы принять новое решение. Ну и акции, да, то есть акции в данном случае мы говорим про пассивный доход, больше про дивидендные акции, то есть компания зарабатывает прибыль, прибыль направляет на выплату дивидендов согласно дивидендной политике в зависимости от чистой прибыли. И в этом случае вопрос заключается в том, что акции, да, они позволяют получать пассивный доход в форме дивидендов. Другой вопрос, что здесь опять же нужно сделать некий такой, ну, небольшое количество телодвижения, да. Депозит, чтобы открыть, нужно сделать телодвижение, нужно выбрать банк, нужно выбрать сумму, нужно выбрать срок, нужно выбрать валюту депозита. Облигации, нужно выбрать облигацию, эмитента облигации, срок облигации. Как часто выплачивают купон по облигации, да? то есть нужно по сути, опять, когда я говорю про пассивный доход, вот чтобы у вас была некая такая метафора, вам нужно сделать действие, но действие, сводящееся по сути, подойти к крану, чтобы открыть кран, и потекла вода. Пришли открыли депозит. Ну, подошли к крану, открыли, вода потекла, облигацию выбрали, сформировали портфель из облигаций, кран открыли, вода пошла. Акцию купили, акция, соответственно, выплачивает дивиденды э, непосредственно, э, благосрочно, купил и держишь, да, не спекулируешь акциями, не играешь на разнице цены, то есть купил хорошую дивидендную акцию, посмотрел перспективы компании, э, почему как у нее растет прибыль, что у нее происходит с кредитной нагрузкой, какая у нее инвестиционная программа, все, один раз что-то сделал, оценил, включил инвестиционный портфель все, сидишь, получаешь, стрижешь дивиденды и получаешь классические. Пассивный доход. Дополнительными, более сложными инструментами, непонятными инструментами, менее ограниченными инструментами тоже присутствует. Есть структурные ноты защиты капитала, они могут быть купонными в том числе. Есть сберегательные сертификаты. Активно Сбербанк в свое время предлагал, сейчас практически ушла данная история. Сберегательные сертификаты банки не выпускают. Коммерческая недвижимость, но очень важно, да, то есть здесь я оговариваюсь: коммерческая недвижимость Управляемая профессиональщей компанией по договору, гарантирующую определенную норму прибыли гарантированной самой управляющей компанией. То есть, когда люди говорят, я купил коммерческую недвижимость, я купил недвижимость, даю ее в аренду, пассивно получаю доход, да ничего подобного. Решили поднять цену, люди ушли, нужно искать ну, другого арендатора. Арендаторы не вовремя платят, да? А какую-то коммерческую недвижимость купил, тоже это непосредственно нужно. Что-то что там амортизация, да? но в любом случае это надо заниматься. И тоже нужно заниматься достаточно много, да? И как, поэтому когда мы говорим про пассивный доход, именно коммерческая недвижимость, которая управляется профессионалами. Да, профессионалы берут какую-то сумму за управление, но тем не менее вы получаете ее на пассивном режиме. Сдача в аренду своих активов, управляемых профессионалами. А, про что здесь я говорю, да? а, ну, в, в последнее время, особенно там, в Москве, в Питере, а, в крупных городах-мерионниках распространена а, тема. С... Покупаешь машину, сдаешь в аренду. Опять-таки можно сдать профессиональной управляющей компании, какому-то таксопарку, который за это будет отвечать. Вы купили автомобиль, соответственно управляющая компания этим всем управляет, то есть вопрос выбора управляющей компании, да, чтобы это была надежная управляющая компания и не кинула. И в этом случае тоже можно в принципе отнести к некому такому пассивному доходу. Фонды фондов. Фонды, которые покупают другие фонды облигации. ну и векселя. Не могу не упомянуть, да, Максим Петров будет не Максим Петровым, если он там в своем вебинаре не ставит портрет Уоррена Бафта, а... И здесь тоже получается, что со многими мы знакомимся, для кого-то это будет некая такой информации открытия. Есть Уоррен Баффет, Оракула Замахи, самый успешный инвестор, да, то есть хрестоматийный пример, 10 тысяч долларов в 1965 году, вложены в 1965 году, вложенный в фонд Berkshire Gateway. В 2005 году превратились в 2 миллиона долларов прибыли чистой. При этом среднегодовая доходность фонда составила всего лишь 18 в рамках создания пассивного дохода основная задача перевести свой капитал в активы, которые приносят прибыль в автоматическом режиме, без необходимости самому инвесторам принимать активное участие. Здесь я хочу рассказать именно о таких видах активов по Уоррену Баффту. В 2012 году он написал обращение к акционерам компании Berkshire Hathaway, и как раз вот он рассказал, что на самом деле он различает всего лишь три вида активов. Любой Предложение по инвестированию, которое к вам приходит, сразу разбрасывайте его по трем корзинам. Что это? Инструменты денежного рынка, луковицы тюльпанов или вообще это, получается, коммерческие коробки. Покажу основные различия. Итак, инструменты денежного рынка. К инструментам денежного рынка относятся депозиты, облигации, денежные фонду фондов, векселя, сберегательные сертификаты. То есть, это инструменты, которые характеризуются тем, что они в большинстве своем надежны, то есть реально люди думают, что это надежно, потому что это всегда заранее оговоренная цена, это, как правило, надежный заемщик, это заранее определенный доход, который ты получишь и ты точно знаешь, когда ты непосредственно это получишь. То есть, если к вам приходит что-то такое, депозит, облигация, вы сразу смотрите, да, насколько это надежно. Как только прозвучало надежности, надежности гарантия, в этом случае, инструменты денежного рынка. То есть, частные кредиты, ребята, это не инструменты денежного рынка. Это вот именно депозиты, облигации, фонды, фонды. Баффет говорит, что инструменты хорошие, интересные, но у них есть один очень большой минус. Очень большой минус. То есть, если вы берете это надежными, ну, то есть, они тоже бывают более надежные, менее надежные. Если вы берете реально надежные инструменты, Доходность по ним ниже инфляции, всегда. Здесь пример я просто привел, да, что с 2003 по 17 год, что в качестве примера инфляционной составляющей, что а, при инфляции там а, в 362 пункта. А, наибольшую доходность дали только об, облигации корпоративные облигации меньше доходность депозиты меньше доходность то есть действительно обыграли корпоративные облигации то за счет того что по ним по сути купон э, не облагался э, по доходным налогам да, корпоративные облигации облагались и поэтому они показали меньшую доходность поэтому вот в долгосрочном периоде нельзя все инструмент все все свои Активы свой инвестиционный портфель размещать в инструментах денежного рынка. Второй тип активов по Ворону то это луковица тюльпанов. При этом луковица тюльпанов может быть абсолютно все, что угодно. Это может быть и луковица тюльпанов в Голландии, акции, компании Южных мореев, которые даже там известные физики попадали, и это акция МММ, финансовая пирамида Медов даже биткоин, в принципе, тоже Баффет относится к луковицам тюльпанов. А как определить, луковица тюльпанов идет или нет, то есть, чтобы вы могли понять, что вам предлагают. Всегда задавайте вопрос, где создается стоимость, то есть, почему я, допустим, воздерживался от инвестиций в криптовалюту в свое время когда это прям мейнстримом было. И на самом деле я очень много их клиентов потерял, да, потому что они пересмотрели свои инвестиционные портфели, сказали, зачем нам там, доходность 20-30% годовых, когда я там, могу вон, там, на биткоине зарабатывать там, иксы просто да, за месяц. Но сейчас постепенно эти клиенты возвращаются. Да, ну, у кого есть с чем возвращаться. То есть они... Почему я воздерживался от этого? Потому что всем адептам, Дан, данной истории, я задавал вопрос, ребят, покажите мне, где создается прибавочная стоимость. Как Баффет говорит, э, луковица тюльпанов не создаст вам дополнительной ценности. То есть вы заработаете только в одном единственном случае, что завтра будет другой дурачок, который будет готов за эту луковицу тюльпанов заплатить больше, чем заплатили за нее вы. То есть, прибыль в луковице тюльпанов может быть только за счет разницы цены. Прибыль у вас образуется за счет того, что вы купили дешево и если рассчитываете продать дороже. А при этом, почему растет цена и очень быстро, потому что идет очень большой ажиотаж, количество этого нечто, этой луковицы тюльпанов ограничено по каким-либо причинам или производится очень медленно. А спрос очень большой. Причем спрос со стороны дилетантов, которые не понимают, что это такое. И получается, желающих купить очень много, а предложения ограничены. И за счет значительного дисбаланса спроса и предложения цена улетает в космос. Потом, когда придет, приходит осознание и понимание того, что этот актив не создает никакой стоимости долгосрочной, происходит озарение, как жесткое похмелье и, соответственно, происходит падение цены. Вот это второй тип активов, то есть первые инструменты денежного рынка, второй – это луковицы тюльпанов, третий – любимый и мной и Уоррен Баффтом тип активов – это коммерческие коровы, то есть это акции компаний и собственный бизнес, где собственник не участвует в активном управлении компании, а прибыль продолжает расти, не оставаться на прежнем уровне, а продолжает расти. То есть, если человек говорит, я предприниматель, я бизнесмен, у меня есть собственный бизнес, это моя коммерческая корова. Вот вопрос, ответьте себе честно, вы уходите из этого бизнеса на два года, доходы от бизнеса, что с ними произойдет? Они начнут падать, они будут такими же или они будут продолжать расти? Вот если у вас организован бизнес таким образом, что без вас рост продолжится, тогда да, тогда это являются коммерческими коровами. Ну и второе – это акции компаний, которые создают прибавочную стоимость для акционеров. Когда э, девальвируется рубль, девальвируется валюта, многие говорят, надо в баксах находиться. Я говорю, ребят, чушь полная. Нужно находиться в акциях, компаниях, экспортеров. Мало того, ловить еще лайфхак один бесплатный, который вы можете внедрить прямо сейчас, да, если просто будете более проактивными. Или там, не знаю, с нами заходите дальше пойти. Есть такая история страна Великобритания, в которой Борис Джонсон стал новым премьер-министром, и который сказал, ребят, мне без разницы, вообще мне по барабану, до 31 октября Англия выйдет из еврозоны с соглашением или без соглашения. То есть народ проголосовал за выход, и мы выйдем. Так вот, если... Будет выход без соглашения с еврозоной, фунт упадет процентов на 15-20. 15-20 процентов падения английского фунта будет глобальным. В этом случае акции английских компаний просто взлетят там процентов на 30-50. Компании английских экспортеров. Лукойл дал молока еще на одну корову. И эта корова прибавила в весе в 5 раз. Ну, то есть, массу набрала. Новотек за тот же промежуток времени дал молока еще на одну корову и набрал массу mm. а сколько получается? В, 20. в 20 раз. Северсталь дал молока, еще... молока только дал на 5 коров и набрал массу в 10 раз. Акрон дал молока на 4 коровы и вырос в 10 раз практически. Доллар за тот же самый промежуток времени вырос с 30 рублей до 67 рублей. Если посчитать все на круг, каков был бы пассивный доход. Ну то есть, что значит пассивный? То есть, опять мы вспоминаем вот эту мою метафору. Да, да подошел да, кранчик открыл, вода потекла, да, то есть да, выбрал акцию, купил ее, не спекулируешь, просто купил и держишь, получаешь дивиденды, да, то есть вот, вот пассивный доход, в таком вот ключе, да, если его рассматривать, то есть выбрали 4 этих акций и каждую из этих акций купили по 50 тысяч, в 2009 году каждый 50 тысяч рублей, Вложенные в акции Лукойла превратились бы сейчас в общей сложности, дали бы дивидендов 60 тысяч рублей и выросли в цене до 257 тысяч. То есть 50 тысяч превратились бы в 318 рублей. Новотек, соответственно, каждые 50 тысяч рублей, вложенные в акции компании Навотека превратились в 765 тысяч рублей. При этом 65 тысяч рублей получено было бы дивидендов. То есть общий прирост, 50 тысяч рублей вложенные в акции Новотека превратились бы в 830 рублей. Северсталь 50 рублей превратились бы в 748 рублей, и Акром 50 тысяч рублей превратились бы в 680, 687 с половиной тысяч рублей. Итого, есть такой показатель как РОА, чтобы вы, вам легче было ориентироваться в этих показ... Показ... Ну, показателях. Роа – это набор мышечной массы, то есть если вы, мы сравниваем с коровой, да, купили молодого теленка и вырастили его, это набор мышечной массы, это роа. Рои – это молоко, то есть это постоянный денежный поток. Таким образом получается, что 200 тысяч рублей, вложенные по такому принципу, в таких коммерческих коров, Опять-таки, на пассивном, абсолютно пассивном режиме превратились бы в 3 миллиона 180 тысяч. ну Доллар при этом, 200 тысяч рублей вложенные в доллар, роа, да, он вырос в цене, он набрал мышечную массу, стал стоить 67 рублей, соответственно, но роя никакого не было, молока никакого не было, ребят. И здесь получается, что было бы 437 тысяч рублей. Вот таким образом э, формируется пассивный доход. Иными словами, для долгосрочного инвестирования важны два ключевых фактора. Насколько молода корова. Ну, то есть есть акции стоимости и есть акции роста. И здесь важно, когда мы говорим о пассивном доходе, мы, нужно говорить, что нужно покупать акции стоимости, нужно выбирать акции с привлекательной дивидендной доходностью. Мы должны понимать, сколько коровы дает молока уже сейчас. И здесь вопрос рисков. Да? То есть если молодая компания, какой-то стартап, она может набрать очень много массы. Ну, допустим, вот, ну, очень показательный Новотек в этом плане. Да? То есть Новотек был достаточно молодой, независимый производитель. И посмотрите, да, у него там ну, дивиденды относительно невысокие были. То есть это, а, он в прошлом году только там нормальные дивиденды заплатил. До этого дивидендов не было. Но коровка была молодая, и она выросла в цене, набрала массу. Другие компании отличились тем, что они просто хорошие дивиденды. Да? То есть, «Северсталь» в 2009 году достаточно давно уже работала, заводы металлургические были и, соответственно, вот та же самая «Северсталь», она только молока дала 268 тысяч. Вот таким образом формируется пассивный доход за счет покупки именно коммерческих коров. Итак, переходим к стратегиям получения пассивного дохода. Я лично использую две стратегии получения пассивного дохода. Есть еще третья стратегия но она больше, наверное, для э, зарубежных. То есть вы, говори, был запрос для России, говорите, применительно к России. И, поэтому я там третью стратегию анонитет не рассматриваю. Первый капитал уже значительный и возраст больше 45. Потому что, как правило, к этому времени уже создается значительный капитал, и здесь важно уже получать больше пассивный доход. То есть здесь уже не до активности. Ну и чем больше туда за 45 тем больше, соответственно, важность именно пассивного получения дохода. И вторая стратегия, вы на стадии формирования капитала, плюс возраст до 45, то есть вы формируете капитал. Когда мы говорим про первую стратегию, когда капитал уже значительный, да, здесь, соответственно, я использую а, а, две стратегии, которые, одну, одна это получается дивидендные акции, то есть это покупка, а, использую я, данную стратегию применительно к маме и к папе, соответственно поделюсь еще как это ну уже не сегодня, да, поделюсь каким образом я это использую применительно к маме и папе, чтобы они пассивный доход непосредственно получали, то есть изначально будет еще время рассказать про мамину историю, да, то есть как как как у нее это реализовано. Что это значит? Это значит, что когда капитал уже значительный, и рисковать мы им не можем, то есть маме мне получается 73 года, то есть там не до рисков особо, а, и <coughs> мы формируем, скользящий купон называется. То есть в портфеле присутствует 7 облигаций, мною отобраны 7 облигаций, которые выплачивают купон раз в полгода, то есть начисление процентов происходит раз в полгода, но при этом они подобраны таким образом, да, что Первая облигация – получается купон в январе и в июне. Вторая облигация выплачивает купон в феврале. Ну и так, в марте, апреле, в мае. Да, то есть каждая облигация, которая включена в инвестиционный портфель, она, соответственно, платит, э, платит купон раз в месяц. Что мы таким образом получаем? Повышенную доходность, чем на банковском депозите, минимум в два раза больше. Пассивный доход нам капает каждый месяц, который мы можем реинвестировать, и через полгода круг заканчивается и начинается новый круг, да? то есть и, и вот так вот по кругу идут, начисляют проценты, начисляют проценты, начисляют проценты. Называется скользящий купон, то есть формирование инвестиционного портфеля по принципам такого скользящего купона. Вы подбираете облигации, у которых выплата купонов происходит по месячным. Это вот первое. Ну и второе – это, соответственно, дивидендная стратегия, да, то есть это дивидендные компании, у которых доходность от 8%, которые просто куплены в инвестиционный портфель, потому что они сохраняют основной капитал инвестированный и они дают дивиденды, они дают молоко непосредственно. А... Да, в два раза выше депозита, то есть э, доходность к погашению облигаций, когда мы покупали, составляла в районе 11-12%. Облигации стоили дешевле. А, с учетом того, что депозиты за этот промежуток времени там, до 4-5% упали, даже в три раза больше. А, ну и второе... Вы находитесь на стадии формирования капитала, в любом случае мы должны идти по пути формирования капитала, хотим мы этого или нет. То есть вы получили концепцию, связанную с тем, что даже тот же самый Уоррен Баффет говорит, что, ребят, долгосрочно создать и приумножить капитал, защитив его от инфляции, позволяют коммерческие коровы, поэтому сделайте стадо своих собственных коров. Консервативных инструментов у вас должно быть в портфеле, они тоже должны присутствовать, должно быть столько, сколько вам лет. То есть если мне 37 лет, то у меня, соответственно, этих инструментов должно быть 37 лет. Если маме 73 года, у нее доля консервативных инструментов 73%. Если я формирую инвестиционный портфель Диани, которая пошла у меня в школу, да, сегодня у меня первый день был, соответственно ей 7 лет, то в этом случае доля консервативных инструментов 7%. Что важно понимать, да, мы, ребят сейчас про пассивный капитал. То есть у меня есть отдельный инструментарий, как выжить в кризис, как заработать в кризис, у меня есть отдельный мастер-класс. Um, у меня целый клуб инвесторов есть, где мы занимаемся активным управлением, да, то есть фактически это нужно понимать, что не пассивное инвестирование, это больше активное, да, то есть мы предпринимаем какие-то определенные действия с целью получения более высокой нормы прибыли. Но когда мы говорим про пассивный доход, и если мы говорим про формирование за счет чего его нужно делать, две стратегии – в скользящем купоне у вас столько активов, сколько вам лет, остальное – находится в дивидендных акциях, это реально пассивный доход. То есть вы это раз сделали и раз в год вам нужно просто возвращаться к вашим дивидендным историям, смотреть, что там с ними происходит. Перейду к конкретным действиям, что можно сделать прямо сейчас после нашего сегодняшнего вебинара. Применить стратегию активного увеличения дохода, прочитать до конца ноября. 2019 -го года рекомендованную литературу, то есть она у вас презентация будет. Поставить личные финансовые цены, составить личный финансовый план, немедленно открыть брокерский счет ИИС, то есть здесь вы убиваете несколько зайцев. Вы уже инвестируете, вы сможете подбирать акции облигации, у вас будет доступ к дивидендным календарям, потому что брокеры это предоставляют, у вас появится возможность получить индивидуальный, по индивидуальному инвестиционному счету налоговый вычет, налоговые льготы. Тем самым вы пройдете первый этап увеличения активной фазы дохода. А, ну то есть это действительно реально круто, да? То есть поэтому откройте немедленно это сейчас или через сайт госуслуги или если там карточка Тинькова Тиньков позволяет это сделать. Но просто сделайте, да? Я не призываю кому-то конкретному идти, просто откройте, начните инвестировать, сформируйте инвестиционный портфель из дивидендных акций с доходностью более 7% немедленно. Сделайте это прямо сейчас. Научитесь самостоятельно выбирать дивидендные акции и облигации для применения стратегии скользящих купон и стада коров. И, ребят, никто этого не отменял, развивайте интеллектуальный капитал, да, повышайте уровень ваших знаний, компетенций. И самое главное, осваивайте этот инструментарий, потому что действительно другого способа, ну, лично я как таковых не знаю, потому что все равно это связано с значительной долей активного дохода, да, то есть так, чтобы а, ну максимально было приближено к тому, что один раз сделал, да, и получаешь дивиденды. На связи был Максим Петров, до свидания, удачи, всего самого хорошего, и до с вами сила, пока-пока.